Добрый день. Ну, во-первых, еще извиниться. За... Вчера у нас из организационных моментов мы приехали в Харьков намного больше, чем рассчитывали, поэтому мы не присутствуем на конференции. Я приношу извинения, прошу понять. Что касается нашей работы по Харькову. Год назад мы, группа информационного сопротивления, одновременно с мониторингом ситуации, сначала в Крыму, потом в Звуме мы мониторили ситуацию и в регионах юга и востока Украины, в том числе, конечно, Харьковской области. Тогда у нас система мониторинга, ну, мы тогда ввели понятие светофор, это шкала угроз, десятипальная ну, я думаю, вы видели, карта, и мы определяем угрозу террористической, террористической угрозы по каждому региону. Тогда у нас алгоритм был, скажем так, только отрабатывался, спонтанно появился, потом мы вообще этот проект на время заморозили, и вот с 1 апреля мы его возобновили только уже на более качественном уровне. Мы отработали свою методику по определению угроз. То есть идет четыре основных блока информации, которую мы анализируем. Широкий спектр, начиная от оперативной информации по каналам спецслужб, заканчивая мониторингом социально-экономической ситуации в регионе. То есть, мы прекрасно понимаем, что невыплаты зарплаты сейчас, допустим, на госпредприятиях, в том же Харькове, создают негативные фонд, предпосылки для каких-то акций протеста, которые могут быть использованы и используются антиукраинскими силами, спецслужбами нашего горячо любимого соседа для раскачивания ситуации. В этом плане, к последнему как раз пункту у нас отработано, уже, отработано взаимодействие с мест соцполитики, ну, он официальную информацию. Мы никогда не ограничиваемся официальными источниками, всегда проверяем по другим каналам. То есть, Оценивается масса различных факторов, на основании которых мы потом ставим, приходим к каждой цифре, то есть от единицы до десятки, выставляем оценку угроз. Что касается Харькова, то как раз мы считаем, что это, ну, ни для кого не секрет, я думаю, никто спорить не будет, это ключ к Востоку Украины. Если будет дестабилизирована ситуация в Харьковском регионе, то автоматически цепляется сразу несколько областей, то есть Восток выходит из-под контроля. Поэтому... Ну, недаром здесь как раз антиукраинские силы пытаются настолько упрямо раскачать ситуацию, несмотря на то, что, слава Богу, это им не удается. И уверен, не удастся. Тем не менее, мы, мы продолжаем мониторить ситуацию. На данный момент, к сожалению, мы оставляем, завтра, ну, мы средам выставляем свой шкалу угроз. В связи с командировкой мы выставим завтра. Но я сразу же скажу, что будет оставаться 8 баллов уровень угрозы. С одной стороны, мы фиксируем довольно-таки эффективную работу правоохранителей и спецслужб. Правоохранителям у нас есть вопросы, но эти вопросы по поводу их эффективности и способности противостоять таким образом, это касается не только Харьковской области, сразу скажу, это касается и Днепропетровской, и Одессы, практически всех регионов. Более эффективно работает СБУ. Опять-таки, тут тоже местная СБУ менее эффективно, чем когда приезжают десанты из Киева. По Одессе, допустим, сейчас идет своеобразный процесс ротации, когда из киевского главка несколько человек назначены на должности на областном уровне. По Харькову мы высоко оценим работу контрразведки по выявлению террористических групп. И хотя сейчас начинается спекуляция на этой теме, ну, допустим, в той же Одессе активисты, журналисты, точнее, задаются вопросом, почему так много задержаний идет, в общем-то, возможно, какие-то показательные психологические, Ну, я в этом случае отвечаю, что давайте я сравнивать те, допустим, то количество терактов и попыток вообще дестабилизации ситуации, которые были в прошлом году, когда не было практически особых задержаний, тем более групповых, резонансных, и в этом году. В этом году задержаний много, фактов дестабилизации ситуации мало. То есть я думаю, что это все-таки показатели работы эффективности спецслужб. Но тем не менее, мы прекрасно понимаем, что полагаться только на госструктуры, это нам, увы, не приходится. То есть, ну и не говоря уже о тех проблемах, которые существуют в нашей госструктурах, начиная там от коррупции, от бюрократического аппарата, его неповоротливости и так далее, нужно признать, что во всем мире. Страны, которые, для которых высокий уровень террористической угрозы, они все равно подключают прежде всего общественные какие-то инициативы, общественные силы для противостояния. То есть, скажем так, в воспитывается культура противостояния терроризму. В этом плане мы, конечно, очень высоко оцениваем в Харькове работу проукраинских сил, общественных организаций, активистов. Я должен сказать, что здесь, ну, по моему мнению, насколько мы изучили ситуацию, намного более консолидированы эти проукраинские силы, патриотические силы, чем в той же Одессе. Где, к сожалению, все там, споры противостояния сразу вносятся в публичную плоскость, и это очень играет на руку в руку. В Харькове все-таки ситуация в этом плане получше. Что касается социально-экономической ситуации, вчера мы посетили заводы оборонки, завод Малышева. 115-й, Харьковский бронетанковый ремонтный завод. Мы понимаем, что, но ну это уже больше касается даже моей депутатской деятельности, как члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Мы видим уйму проблем, которые существуют в этом плане. Мы в то же время понимаем, что как раз промышленная база, нормальная работа, выплата зарплат и так далее – на промышленных предприятиях, способствовать в любом случае стабилизации, стабилизации ситуации. Но здесь возникают опять-таки многие проблемы. Допустим, мы знаем, как в обществе негативно относится к тому, что недавно прошла информация, ссылка на СИП на международные организации, которые работают в сфере экспорта вооружений, о том, что Украина сохраняет свои позиции как экспортер вооружений. Понятно, в обществе сразу возникает недоуменный вопрос, а с какой радостью у нас идет война, а мы тут торгуем вооружением. Если, допустим, это касается авиации, еще не так актуально, авиация сейчас у нас в зоне АТО не особо задействована, но когда это касается бронетанковой техники, которая остро необходима в зоне то, то вполне логична э, претензия, как Украина может торговать бронетехникой, когда у собственной армии ее не хватает. Почему не хватает катастрофически? Ну, э, я по бронетанковой именно теме, поскольку она очень актуальна для того, работаю не первый месяц, должен сказать, что у нас бронетехники на самом деле хватает. Вопрос в эффективности ремонта и восстановления. Тут претензии прямые, увы, к Министерству обороны. То есть если э, в личной беседе министр обороны меня заверял еще в конце ноября, что гособоронный заказ, на основании которого заключаются все договора с предприятиями, был заключен в первых числах января, то реально он был заключен 9 февраля. Но и это еще не все. Правительство, ну, не столь давно, буквально пару дней назад. Э, Пример министр Иценюк заявлял о том, что платежки, которые идут по линии ну, от Минобороны, они обслуживают больше суток не задерживаются. Правительство выделяет средства сразу. сразу. Ну, Как свидетельствует опыт общения с руководителями на местах, действительно, платежки правительство, казначейство проводят очень оперативно. Вопрос в том, что Министерство обороны не оплачивает уже сделанную работу. Вот это действительно проблема. То есть, для понимания... До начала марта ни одно предприятие, э, ремонтное предприятие Минобороны не имело заключенного договора с Министерством обороны на ремонт и восстановление бронетехники. Это в то время, когда, по тому же Дебальцево, когда встал вопрос удержания плацдарма, из резерва могли выделить аж два танка. Ну, это вопросы, опять-таки, по нашим чиновникам, точнее, бюрократам. Но сейчас, слава богу, ситуация исправляется. В середине марта э, было... Ну, заключаются договора, в том числе это касается Харьковского ремонтного завода. Поступают средства, ну, по крайней мере, какая-то деятельность в этом плане. Сдвиги пошли, сдвиги позитивные. Это, конечно, влияет в конечном итоге на оздоровление социально-экономической ситуации. Вопросы есть, потому что заводу мало, почему я веду, начался экспорт вооружения. Ситуация такова, что на предприятии, вы знаете, сейчас кризис уже встречающий. Вся производственная база давно устарела, для того чтобы ее модернизировать нужно не миллиардные общем -то, вливания, которых, понятно, правительства нет. И встает вопрос, либо где-то находить деньги, чтобы модернизировать эту базу и тогда запускать в производство, ну, те же самые там, модернизацию Т-64 Булат, запускать в производство серийные новые облоты, которые, опять-таки, общество задается вопросом, у нас есть отличный танк, который там все хватит на международной арене, почему его в войсках нет? Или эти средства, второй вариант, получать за счет экспорта выполнения договоров ранее запрещенных, с тем же Конго, с Таиландом, и за счет этих средств в развивать производственную базу. То есть мы сейчас стоим вообще перед таким выбором, то есть я понимаю, что с точки зрения логики необходимо, конечно, лоббировать разрешение заводу Малышева, поставлять вооружение бронетехнику на экспорт. Потому что по другому, других вариантов получения среза для завода нету. В то же время я тоже трезво оцениваю, насколько это негативно будет воскренято в обществе. То есть лоббирую, давайте продавать бронетехнику, когда ее нет в Вот такая ситуация, то есть это целый комплекс проблем, которые сцепляются одни за другие. Мы сегодня с утра встречались с губернатором, господи, господином Раниным. Он тоже свидетельствует о том, что как раз по госпредприятиям очень большая проблема. То есть по предприятиям коммунальной собственности, которые, в которые являются ну, зоной ответственности губернатора, вопросов как раз нету по задержкам заработной платы и так далее. А госпредприятия, не только оборонки, которые находятся в городе, в области, они фактически брошены на правилозвол судьбы, минэкономики, тоже Тот же Украинпром очень слабо координирует их взаимодействия. Это вопрос, который нужно выносить уже на обсуждения на центральном уровне. Тем не менее претензии, как понятно, все предъявляются в конечном итоге местной власти, поскольку на этой территории эти предприятия находятся. Но, я думаю, в комплексе, в по крайней мере, со стороны комитета Верховной Рады по, нас, по вопросам нас безопасности и обороны, мы будем обязательно продвигать решение этих вопросов. Мы будем делать все, что от нас зависит. А по мониторингу ситуации, я все же надеюсь, что э, уже в ближайшее время, по крайней мере после праздников, мы поставим семерку, и а лучше шестерку по уровню угрозы. И опять-таки мы здесь видим усилия местной власти, которые играют на стабилизацию ситуации. Мы сегодня посетили фортификационные сооружение, э, ну, вы знаете, форс «Солнечный», э, Вчера мне задавали много вопросов, почему он так странно выглядит и так далее, какую он реально играет роль, заводный опорный пункт, который там создается. Мы сегодня не разобрались, почему эти вопросы возникают. Дело в том, что как раз то, что можно видеть с трассы, это позиция для боевого охранения. То есть сам заводный опорный пункт находится немного в стороне, и в секторе обстрела с него как раз контролируются практически все направления. То есть Ростовская ⁇ ну трассы, которые идут в Россию. Но я думаю, что они, ну, эта инициатива, которая, опять-таки, осуществляется... При инициативе местных властей она, по-моему, работает ли на психологическое, так сказать, воздействие на стабилизацию ситуации, но имеет прям, прямой военный смысл. Кстати, по Харькову я также должен отметить одно из направлений, которым мы занимаемся по линии комитета парламентского, это формификационные сооружения в зоне ТОР. Вы знаете, что 300 опорных пунктов, на которые Кабмин выделил 850 миллионов гривен, распределены между областями. И все госструктуры отмечают как раз Харьковскую область, потому что пока Минобороны, там, не знаю, чем занимается решает вопрос за определением судподрядчиков, распределением средств и так далее, Харьковская область фактически вот, чисто на обмечах местной власти за свои опорные пункты, которые, за которые она отвечает, возводит фактически уже в полном режиме. И первый пункт, который буквально дня днях сдан в Луганской области, вообще это в зоне ТОП-1, он как раз возводится благодаря усилиям Харьковской власти. Но тут трудно недооценить усилия местных властей. У меня все, если есть вопросы, то... Все-таки, скажите, пожалуйста, считает ли вы возможным, что будет дестабилизация ситуации в Парикаме в период праздника 9 мая, Если ждать, то чему больше опасаться? Каких-то про российских сил и митингов, диверсий, терактов, либо какой-то внешний розыск? Потому что сейчас в донавк в том числе с ссылками на вашу руку, идут сообщения о появлении новой техники на Донбассе и на Хранице. Ну, что касается ситуации в зоне Артург. То... Мы как раз видим, что э, все складывается к тому, что после майских праздников угроза наступления, ну, я не могу сказать, что это будет наступление однозначно, я не господин Путин, но то, что мы видим по подготовительным мероприятиям, угроза наступления резко возрастает. Во-первых, ну тут несколько факторов. Во-первых, еще месяц назад были созданы три мощных ударных группировки на территории Донбасса, которые в последние недели они просто проводятся до комплектования. Накопление материально-технических ресурсов, а так, по сути, они уже готовы. Причем, мы, по той конфигурации, которая сейчас создается, мы видим, что если, допустим, будет наступление на Мариуполь, то не будет лобового наступления, но ну, это доля процента, что они будут осуществлять, потому что это дурость в последней степени, будет наступление, как минимум, по линии Докущаевск-Новоазовск или, или вообще Докущаевск и до Авдеевка-Пески. Или э, на северном направлении, может быть, вот Артемовска до стаминецка То есть э, такую же ситуацию по созданию ударных группировок мы наблюдали в начале декабря, в конце ноября, начале декабря прошлого года. Э, они выждали больше месяца. После этого, после чего уже началось наступление, в результате которого мы лишились Дебайсевского плацдарма. Сейчас ситуация такая же. Но тут нужно э, необходимо делать скидку на то, что того, скажем так, комплекта войск, подразделений, если можно так сказать, российско российские войсках, которые сейчас существуют на Донбассе, их явно мало для осуществления ширкомасштабного наступления. И, в общем-то, на протяжении прошлого года и, и этого тоже. И Ловайск, что Дебальсово, фактически ядром все равно наступающих группировок были российские подразделения, батальонные родные тактические группы регулярных войск Российской Федерации. На данный момент мы фиксируем, но сегодня мы, допустим, фиксировали два подразделения, были перекинуты на территории Донбасса уже регулярных вооруженных сил. Но это еще не показатель. На самом деле достаточно большое количество БТГ находится в, в, непосредственно возле границы с Украиной. Что напротив Луганской области, что внизу напротив Донецка, ну, район Новозовска. Необходимо их контролировать. Если они будут введены на Донбасс массово, однозначно будет наступление там, через сутки-двое. Что нас сейчас, опять-таки, настораживает, мы постоянно фиксируем, э э, ну, идентифицируем и в приграничной зоне нашей, и уже на территории Донбасса подразделения артиллерийской разведки э э, российских войск. Если работает артразведка, разведка ну, это выявление цели, и понятно, что, опять это признак готовящегося наступления. Если будет наступление, то понятно, что будет дестабилизирована попытка дестабилизации ситуации всеми способами не только в Харьковской, но, опять-таки, по всей линии юга и востока Украины. Ну, прежде всего, элементарно отвлечь внимание, точнее, ресурсы. Что касается Харькова, то даже без, скажем так, наступления мы ожидаем то же самое, что и по Одесскому региону. Угроза достаточно высока. Экспорта терроризма, пропускной режим, чтобы там не говорили, которые то вводили, то отменяли, все равно это неэффективный, ну, не отработанный эффективный алгоритм, скажем так, задержки, задержания, нейтрализации террористических групп, которые могут выезжать из зоны Многие Но на разведывательные группы сюда не поедут, слишком большое расстояние. Но вот именно террористические группы, туристы, которые могут сюда приехать, это однозначно угроза. Еще более высокая угроза дестабилизации ситуации местными антиукраинскими силами. Это тоже может касаться как совершения терактов вполне, так и, сейчас будет актуально 9 мая, других силовых, скажем так, акций. То есть, возможно, вполне провокации с украинской символикой против тех же ветеранов для того, ну, во-первых, для картинки для российского телевидения. Все это может в идеале для них должно выливаться в какие-то столкновения и так далее. Гражданские акции протеста противозаконное по всем этим направлениям угроза очень высока. И второй вопрос-то немножко из другой из вашей депутатской Я знаю, что вами были внесены поправки в закон о санкциях антикоммунистической, символики. Можете сказать, что пытались создать, стоять, какие поправки, что не будет запрещаться. Поправки все внесены. Мы буквально в тот же день, когда был принят закон о декоммунизации, мы подготовили правки и их направили в администрацию президента. Потом уже, когда закон вернулся на переголосование с правками от из АП, там все эти правки были учтены, поэтому у нас по прикази нет. Ну, то, что мы вносили. Первый закон не должен касаться реконструкции, боевых наград, которые, что сейчас будет сейчас особенно актуально, но ну, не только боевых, но и трудовых, всех наград советского периода. Потом документов, у нас же масса документов советского периода, опять-таки, начиная там дипломы, свидетельство рождения и так далее, на которых советская символика. Ну, как бы было глупо их запрещать. Единственный вопрос, который мы не предусмотрели и который, в общем-то, все равно, я думаю, потребует решения, это вопрос переименования географических ну, населенных пунктов. Потому что мы видим твой, в общем -то, резонанс, это вызвал, идет горячее обсуждение, что там переименовывать, что не переименовывать. По моему, ну, мы как раз обсуждали эту ну, проблему. Пришли к выводу, что э, лучше всего это ну, центр то есть Киев не должен навязывать сроки и не должен навязывать варианты, скажем так, переименования. Это должно быть решение местных громад. Ну, это абсолютно логично. Я согласен, что э, немногие община ну, согласятся переименовать, потому что им, просто не привыкли к тому названию, которое было раньше. Ну, хотя, с другой стороны, ну, город Артемовск. Я уверен, сейчас приехать и провести опрос, там, опросить 100 жителей, которые встретятся на улице. и не думаю, что очень многие расскажут, кто такой вообще Артем, какие-то факты из его биографии и какую он там роль сыграл в большевистском движении. То есть это скорее вопрос привычки, я считаю, что это ну, вопрос как раз на э, населенных пунктах, это не идеологический вопрос, это вопрос скорее бытовой, то есть то, к чему люди привыкли. Если есть там проспект Ленина, люди просто привыкли. Если бы он был изначально там, несколько десятков лет назад, назывался там проспектом Марсиана, они бы точно так же привыкли к нему. То есть тут вопрос не о Ленине. И я думаю, что как раз в этом плане нельзя устанавливать жесткие сроки, чтобы там через месяц все переименовали. Общины должны сами прийти к этому решению, обсудить тщательно, и после этого уже предлагать свои варианты и переименовывать. Точнее, я правильно понимаю, что это есть в законе, или вы за это выступаете, что. Нет. Нет, сейчас уточню, уточню момент. Названия, связанные, так скажем, с деятелями Великой Отечественной войны, которые являлись деятелями ССР, таких указали названий нас очень много хайпера, и они, скорее всего, не будут попадать под переименование. Ну, не не <свят> Не-не. Понимаете, тут вообще должен быть какой-то алгоритм и обсуждение не только на уровне так называемых экспертов, <свят> потому что, допустим, там есть структуры, которые там, под национальную память и так далее сейчас работают, но которые явно перегибают палку. Должен быть алгоритм обсуждения именно с общественностью и с той общественностью, которая живет на данной территории. Вот это должно быть действительно, эти решения должны принадлежать местным громадам. Но это как бы вполне логично, возразить против этого нечего. Что касается деятелей войны, ну, если нет ассоциации вообще с каким-то там коммунистическим, советским негативным прошлым, вот именно с идеологической какой-то подоплюкой. Я считаю, абсолютно нет проблем с тем, чтобы ставить именно там конструкторов, те же самых все правильно, полководство великотесное. Если в Киеве есть улица Якира, опять-таки, 99 и 90 в я не знаю, кто Якир. Но если это товарищ со своим батальоном китайцев вырезал украинские села, думаю, что к нему все-таки есть претензия. То есть там ну, в каждом конкретном случае, думаю, нужно разбираться. Спасибо большое. Встреча служба на стилистикой вы много говорили об оборонных сооружениях, как вы в общем оцениваете обороноспособность области и города? <с> Вопрос, конечно, интересный. Но дело в том, что мы, то есть группа информационного сопротивления, никогда не даем информации, которая раскрывает готовность вооруженных сил в других вооруженных формирований. Ну, то есть то, что скрывает нашу оборону. На данный момент я считаю, что Харьковская область из всех областей Юга и Востока в этом плане Стоит на первом месте, И благодаря опять-таки деятельности местных властей. То есть, э, вот это тот формат, когда действительно местные власти они выполняют несвойственные им функции, но они не дожидаются, пока раскачается машина в Киеве. Я, честно говоря, проводил на базе как раз э, Харькова э, совещание рабочее с привлечением губернаторов других властей для того, чтобы просто делиться опытом, показывать, как нужно работать в этом направлении, когда э, центральные структуры, долго раскачивается. Ну, нужно понимать, что нет времени на раскачку. То есть, когда мы говорим о наступлении 9 мая, что будет там после 9 мая, на самом деле наступление теоретически может быть уже сегодня вечером, не, там, завтра утром. Мы должны быть готовы уже сейчас. Спасибо Можно большое, Елена, Елена Половна. Елена Половна, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. у меня уточнение и вопрос. Во-первых, продолжение вопроса коллеги из АТН. Вы говорили о том, что не стоит насильно переименовывать улицы и название населенных пунктов, но закон в нынешнем виде присматривает вам полгода и плюс три месяца. А означает ли это, что вы подготовили какой-то законопроект, по праву, которые это избит? Смотрите, во-первых, то, что мы делали, правки, которые мы вносили в администрацию президента, и они потом вошли уже как инициатива президента, это то, что... Скажем так, мы в течение нескольких часов проанализировали и пришли к выводу. Я считаю, да, закон сейчас будет, ну, будет подписан, когда президентом, он поступает в действие. Но все равно, когда подпишет президент, еще неизвестно. У нас сейчас есть время. Мы сейчас как раз эти вопросы должны все, которые, проблемные вопросы возникают вокруг закона о декоммунизации, должны выносить на экспертное и общественное обсуждение. У нас все равно, в любом случае, есть время. И, ну, в любом случае, если бы даже, допустим, не несли... Правки боевых наградах. Но я не думаю, что где-то на 9 мая какой-нибудь правоохранитель додумался бы с ветераном срывать его ордена, правильно? То есть все равно есть еще какой-то момент, скажем так, психологической раскачки. Даже если сейчас будет подписан президентом этот закон, нужно оперативно наносить правку к нему. Я думаю, Верховная Рада, но все понимают, что слишком поспешно был принят закон. И Верховная Рада, когда это рациональное предложение, я уверен, что проголосуют однозначно, то же самое, как проголосовали эти правки. То есть вы сейчас... считаете, что закон нуждается в доработке, но пока проекта закон, внесения изменений нет? Ну... Я правильно вас поняла? Что... Да, я... да. Нет, ну Так мы можем сейчас еще одни правки сделать. Ну, понимаете, да, это должен, должен быть уже какой-то комплекс правок, а это возможно только, когда будут задействованы, ну, я говорю, экспертное и общественные обсуждения. Mm -hmm. а, понятно. А потом второе уточнение. Вы говорили о том, что есть вероятность того, что будут попытки спровоцировать силовые столкновения на 9 марта. Вы имели в виду только Харьков и другие области Юго-Востока Украины или э, по всей Украине? Нет, но ну, в данной ситуации вообще говоря только о Харьках, хотя такие алгоритмы я абсолютно не исключаю в той же Одессе, в той же в Запорожье, но ну, хотя там уровень меньше понятен, потому что не Петровский. По, э, скажем так, Смотря какие цели ставить. Вот именно такие акции, когда, под, скажем, активист в кавычках с символикой украинской начинает там нападать на ветерана, такие провокации, возможно, в любом населенном пункте абсолютно не исключают. Мы помним 9 мая при Януковиче, когда во Львов был привезен Десант да, и что там устроили из этого, Львов, казалось То есть такие провокации могут быть где угодно. Вопрос, какая цель, которая при этом достигаются. В том же Львове, я не думаю, что будет попытка на этом фоне сделать какие-то массовые беспорядки, да, какие-то массовые акции протеста или столкновения глобальные на уровне, скажем так, города. А в Харькове это возможно, к сожалению. Только Харьков или Одесса? Одесса. Ну, Харьков и Одесса это... Харьков и Одесса – это два города, ну, не два региона, Харьковские и Одесские, которые мы сейчас определяем по шкале 10-парной, это оценка 8. То есть это на, ну, заключением Донецкой и Луганской области не на втором месте по угрозам такого плана. Есть вопрос у меня по поводу завода Малышева. Вы говорили, что там были и будете лоббировать этот. Вы можете назвать законопроекты, которые… Я не буду лоббировать, я изложу свои предложения. На комитете мы будем обсуждать. Я, э, ну, <coughs> я сказал, что я курирую Житомирский бронетанковый ремонтный завод. По нему я могу лоббировать, потому что я знаю подноготную э, уже до мелочей. Что касается завода Малышева, я в нем провел пару часов. Я не могу сказать, что я сейчас великий специалист вот именно потому, что происходит на Малышево. Я могу изложить ту проблематику, которую я увидел, и предложить свои, предложить свои варианты решения проблем. А будет комитет поддерживать или нет, Ну, я не могу за это ручаться. Спасибо, Владимир Насков. Добрый день. Дмитрий, тут у нас ситуация интересная. Да? Активисты с властью немного конфликтуют по поводу видения террором. Власть заявляет, что область на замке. Активисты общественные, у нас есть такой громадский штаб территориальной обороны, Говорят, что когда они ездят и мониторят, то видят, что граница и поля и так далее чуть ли не открыта, что есть места, где на блокпосту стоят по одному-два по человека, мол, ну, что стоит э, дом поломать, да? Перефразировать эту фразу. Вы, ну, ваши наблюдатели, э, э, фиксируют вот именно вот эти моменты? Ну, для... Да... Разобью ответ на две части. Во-первых, что касается конфликта с властями. Этот конфликт будет всегда. Я когда хвалю харьковские местные власти, это не означает, что эти власти идеальны и на 100% просто-напросто отвечают вашему видению, то есть простых общественных активистов, которые не занимают там высоких кресел и так далее. Все равно любой чиновник, он всегда будет стараться идти по пути наименьшего сопротивления. Он всегда будет стараться выставлять желаемое за действительно, потому что это, от этого зависит оценка его работы. Но это как бы понятно. То есть в этом случае как раз общественные активисты, как мне, они церберы, скажем так, национальных и общественных интересов. То есть когда вы вносите эти проблемы в общественную плоскость, вот это как раз и заставляет местную власть быть еще более эффективной. Это однозначно. Так что конфликт между общественностью и властью, Будет всегда. Ну это, в общем-то, при соблюдении свизионных условий, да, это хорошо. Что касается того, на замке у, ли у нас граница и насколько вообще мы готовы, скажем так, я так понимаю, к широкомасштабному наступлению российских войск да, по всем 315 километров границы Арьевской области с Российской Федерацией. Вы проект спрашиваете? Да? да. Ну, я вам скажу, чтобы мы не изображали даже проект Стена. Будь эта стена сейчас построена, ну, если бы Путин решился на широкомасштабную агрессию против Украины, шансов бы у нас было немного. Я бы в этом плане ставил делал ставку на партизанскую войну, потому что задействовать всю свою военную машину, задействовав там, авиацию, в том числе стратегическую, оперативно-тактические ракетные бомбы, даже без ядерных боеголовок, но в общем-то вывести из строя наши командные пункты основные объекты инфраструктуры, стратегические объекты, труда для него не представляет. Ну, я не исключаю, что не был бы очень высокий процент потерь, но русская армия всегда славилась тем, что не плевать хотели на людей, и всегда, ну, фраза Жукова «русские бабы еще нарожают он полностью эту концепцию отражает. Что касается возможности, допустим, проведения такой же операции в рамках гибридной войны, которая была на базе, то есть забрасывание диверсионно-разведывательной группы и так далее. Но по нашим данным сейчас как раз вот этот процесс переформатирования госпитаграм-войск, госпитаграм которая идет, и то, что они предложили в плане реформирования, вот, он, вот этот концепт, к которому мы придем, он будет весьма мощно отвечать, скажем так, введению времени. На сегодня я бы не сказал, что достаточно эффективная система обороны, что касается ограниченных территорий. Нам сейчас необходимо как можно быстрее как раз решать в том числе вопросы организации территориальной обороны. Нужно принимать чем раньше, тем лучше новый закон. Необходимо полноценно вводить в действие план охраны и обороны государственной границы, который бы обеспечивал взаимодействие в граничных как по гран войск так и вооруженных сил, национальной гвардии. Но, к сожалению, это почему-то делается все очень медленно. Но на сегодня я бы не был спокоен заглянулся. А что касается, мониторите ли вы, что касается гражданского обороны, да? а, То есть наличие а, бомбоубежи, потом вот нам еще тут рассказывали, что отсутствуют а, договоры Мы... а, по контрактам эвакуации, допустим, автобусы, железная дорога, резерв бензина. Ну то есть тут куча всяких проблем озвучивалось, которым говорят, что хотел просто... Ситуацию по, по, по убежищам мы, к сожалению, и по эвакуации мы не мониторим. Мы мониторим уровень угрозы, а не э, способность, скажем так, города выжить во время широкомасштабного наступления. Э, я вам скажу, что вообще вся информация, которая касается, вот, в частности, по это совершенно секретные данные. Если мы начнем ими оперировать, то нас возьмут за белые ручники и заведут Они... в комнату Теперь по поводу декоммунизации. Тут вот в э, комиссии топонемической тоже задаются вопросами. Одни считают маршала Жукова э, да, вот, э, символом победы, вторые считают, что он своими топогами, запогами так дал советских э, солдат. Да. Также вопрос по поводу Катюбинского. Вы уже знаете, да, памятник э, свалили из-за того, что кто-то посчитал, что советский писатель, но у него уже очень много и интересных, скажем, произведений, или там Айлан Блоквикл, или... То есть как это все тоже вот с этим... Опять-таки, ну, если... Я, что такое повредить памятники? Ну, что такое элементарный вандализм? Я считаю, что, э, с одной стороны, это э, абсолютно неправильно когда идет стихийный, ну, стихийный снос памятников. С другой стороны, в массе случаев, если на это есть общественный запрос, а местные власти не реагируют, то это претензии в первую очередь ну, необходимо определять местным властям, почему этот общественный запрос не реализовывается. В любом случае, я считаю, что э, вне зависимости, скажем так, от мнения даже большинства э, населения, необходимо решать вопрос, э, скажем так, с.. Э, увековечением памяти тех политических, там, исторических фигур, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. То есть, если у Жукову есть претензии, него есть претензии э, в историческом плане. Я не думаю, что его место на центральных площадях наших городов. Хотя... большое. Есть еще я прошу прощения. Очень мало времени. Есть еще вопросы. Да, пожалуйста. Точнее, вопрос по Тарабару. 1 мая прошлого года был принят указ президента Украины в соответствии с которым к июлю военкоматы получили внутреннюю документацию, я так понимаю, Ленштаба и обороны, и приступили к формированию так называемых отрядов обороны и рот Примерно там общей численность в районе в города и области порядка 550 человек. Однако не было сформировано ни одного по факту отряда и ни одной роты, не было проведено с ними, естественно, никаких занятий. То есть терророборона в Харькове в соответствии с этой в полости Известны ли вам примеры формирования подобных отрядов теробороны Аватахана в других областях и опыт каких из этих? Есть, если говорить о терробатальонах, их было сформировано более 50. По стране? Мы да. говорим о, по Украине. Не о батальонах теробороны, так называемых, которые уже вошли которые. Кроме взяли... этого, нет, подождите, кроме тех терробатальонов, дополнительных формирований не было. И э, я думаю, что Минобороны и Генштаб сейчас вам 500 причин назовет, почему этого не надо делать. Вы видите вообще, какой идет, э, скажем так, конфликт между э, конфликт интересов, скажем так. Вместо вот таких батальонов и рот, нам необходимо просто-напросто э, сейчас принять нормальную, полноценную э, военную доктрину, для чего это делается. На основании которой определяются угрозы и э, видится какой-то образ нашей армии. После этого необходимо опять-таки в экстренном режиме принимать госпрограмму развития или реформирования вооруженных сил. И в этой структуре уже должно быть предусмотрено, эта структура как раз и должна отвечать тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний день. У нас, мы больше года импровизируем, мы создаем какие-то там новые структуры и так далее, пытаясь все это ну, под, под, приспособить под введение так называемой российской операции. Но это неправильно. Мы должны сформулировать, что на сегодняшний день и на обозримое будущее, к сожалению, Российская Федерация это является для нас потенциальным противником. Ну, на самом деле явно, ну, скажем так, в доктринальном уровне можно сформировать, что это потенциальный противник. И Мы должны выстраивать всю систему обороны для того, чтобы противостоять этому противнику. Начиная, учитывая реальный опыт. Такие формы боевых действий он ведет. То есть и гибридная война, и предусматривать варианты действия на случай широкомасштабного вторжения. Я вам скажу больше. У нас в сентябре кадминам была поставлена задача. Опять-таки поставили я бы впереди лошади. Сначала была поставлена задача создания военной доктрины, после этого стратегии национальной безопасности. Хотя по логике оборонного планирования должно быть наоборот. Ну ладно, бог с ним. Задним числом уже поставили задачу, так поставили. Но на сегодня апрель, сколько прошло, сентября месяца, Минобороны э, рапортовали еще в январе, или в конце декабря, или в начале января, о том, что у них есть проект э, стратегического оборонного бюллетеня, это при том, что комплексный оборонный отзор не проведен. Как они думают, сделать? делать, я лично не понимаю. Э, при этом есть у них проект военной доктрины, и уже есть проект госпрограммы развития армии. Ну, грубо говоря... Вы строите дом, вы еще не начертили даже эскиз, как вы будете его строить, но вы уже закупили, грубо говоря, строительные материалы, там, количество гвоздей краски и так далее. Я не понимаю, как у Минобороны такие фокусы выдаются. Нострада там просто курит. Но они вот такие вещи делают. Но тем не менее, только эти документы как раз должны предусматривать полный комплекс, скажем так, шагов по реформированию армии. И тогда не будет ставать вопрос о том, что давайте сформируем там еще два каких-то отряда, а там батальон территориальной обороны. Скажите, а как вы видите себе компромисс в ситуации с ДУПС? <сосы> <сосы> вопрос непростой, опять-таки. Еще год назад мы как раз с группой информационного сопротивления говорили о том, что необходимо решать вопрос добровольческого добровольческими абсолютно понятно, что они действуют не в конституционном поле. У нас Конституция прямо говорит, что вот есть перечень вооруженных формирований, остальные формирования запрещены. То есть они являются незаконными. Соответственно, если следовать духу и букве закона, то все эти добровольские формирования должны были, бог еще знает когда, быть введены в состав либо МВД, Национальной гвардии, либо вооруженных сил Украины. Что, собственно, и происходит. То есть процесс, с точки зрения логики, Просто и объективно, но, сейчас, одну секунду, но, на самом деле, мы все прекрасно понимаем, почему идут, идут такие проблемы с мобилизацией, почему добровольцы не хотят становиться под командование того же Генерального штаба. Если бы Министерство обороны, Генеральный штаб демонстрировали адекватность, свою эффективность, я уверен, этих проблем бы не было. Если у нас, зато же Иловайс до сих пор не могут найти крайнего, называть, кто виноват в гибели сотен наших ребят, но ну какое может быть доверие к таким органам военного управления? То есть тут палка двух концов. С одной стороны, с точки зрения закона э, добровольцы однозначно не правы, а с точки зрения э, а на, лог да, логики их вполне можно понять. Геннадий Корбан э, на своей странице в Facebook э, размещает посты, в которых прямо говорит о том, что вооруженные силы Украины поставлены ружье против своих же братьев по оружию из двух В чем компромисс может быть все-таки сейчас, сегодня? Э, необходимо, на данный момент, что касается именно <сасшиф> правого сектора, необходимо вообще, ну я, я считаю, что правый сектор должен э, вынести в публичную плоскость условия те договоренности, которые существуют с Генеральным штабом. Мы должны понять, из-за чего возник конфликт. До этого мы видели, что вроде договоренность есть, я раз сейчас советником Муженко, в чем проблема? Да? Правый сектор готов встать под ружье и подчиняться генеральным штабам. Сейчас возникли проблемы. Я считаю, что этот конфликт должен, вот как раз в этом плане должен решаться в публичной плоскости. Я против того, чтобы выносить там ссоры из СБ, но вот именно этот конфликт он может решиться только при том, что мы будем понимать, что происходит. И тогда мы будем понимать, кто прав, кто виноват. И, конечно, тот факт, что это перед 9 мая, но ну, это настолько, скажем так, мягко говоря, неуместно. Ну, у несколько... Противоречит ли законом Украины и Конституции принцип, который предлагает ПС? То есть не разойтись всем по домам и мобилизовываться через военкоматы, а готовыми подразделениями вступать в ряды вооруженных Считаете. Подождите, процесс вступления вооруженных сил Украины, ну, насколько я знаю, это была и позиция Минобороны изначально. Минобороны предлагала, что давайте заключайте контракты и, пожалуйста, ну, с Министерством обороны и вступайте на контрактную службу, проблем нету. Я вижу, что там конфликт идет как раз по поводу в составе подразделений или как, допустим, с батальоном Артемовск. Их взяли там, вроде большую часть людей взяли службы заключили контракт, но их просто голосовали по разным подразделениям. А тут принципиально то, что это уже слаженный коллектив и так далее. Я не могу понять логику Министерства обороны в этом плане, если, ну, определенная логика есть только в том плане, что многие комбаты, которые сейчас как раз опять-таки прошли в Раду и которые стали уже политическими деятелями, они пытаются сохранить влияние на свои подразделения, ну, это, конечно, неправильно. Ну, не может народный депутат иметь свое частное подразделение, ну, это и можно головное катать. Я прошу прощения, если можно уже. А еще, еще, еще один вопрос. Нет, нет у нас а вас, а Да закончили возрастно мысли. Да, я уже сбился. Да, <г acre> нет, не вопрос. Нет, но ну, я считаю, понимаете, с точки зрения, ну, я человек военный. Э, с этой точки зрения подразделение которое уже практически прошло боевое слаживание и не на условиях полигона а в реальной боевой ситуации но по моему ценность этого подразделения э, в разы больше чем того, которое прибыло из ущепки да, да, да, да. Ростислав Васильенко в Восточную зону а, скажите Дмитрий там, ну, там обрисовать буквально в двух словах деятельность группы а, информационного сопротивления на территории например, области. То области вы а, здесь как вы обговорите, Да. И э, то есть это аналитика, это мониторинг, что-то еще, и кто, как бы, есть ли человек, который уже... Не у нас да я, я надеюсь, что мы уже в ближайшие недели представим ну по одессии мы уже представили координаторы Марта по Харькову как раз возникли некоторые проблемы но я думаю, что мы их решим у нас работает сейчас мониторинговые группы, которые мониторят соцсети, местные СМИ мы работаем в взаимодействии со спецслужбами причем не просто в образе там допустим СБУ а с конкретными людьми, которым мы доверяем и ну, у нас есть скажем так и по должностным лицам что в управлении МВД, что по СБУ есть к некоторым доверие, к некоторым, мягко говоря, недоверие. Мы работаем с теми, которым мы доверяем. То есть система уже, в общем-то, запущена. У нас остался вопрос. Более того, мы в рамках нашего интернет-сайта информационное сопротивление будем готовыми, тоже в ближайшей неделе, запустим из Харьков. Как раз с местной тематикой. И, в том числе и по данному ну, данные мониторинга и так далее. А кто... Наши анализы, прогнозы. Кто ваши специалисты? Это военные в отставке? Кто мониторит? Да? Все-таки это специфическая да, такая сфера? У нас, я вам скажу, все, координа... все три координатора группы из военные. Да? Два в члене подполковника запас, один действующий подполковник. Но мне приятнее работать и намного проще. Как ни странно, с гражданскими как раз. Потому что военными, они слишком... Ну, скажем так, без инициативных. А с гражданскими много проще, потому что всегда есть разумная инициатива, хотя разумная инициатива предусмотрена усталым. Но почему-то в реальной жизни очень редко работает. Так что у нас и военные есть, и не военные. Последний вопрос, Дмитрий журналист. Дмитрий, скажите, вот 9 мая в России предполагается масштабная амнистия, до 200 тысяч человек. Может ли это русская, вызвать осложнение боевой обстановки? Да, безусловно. Мы да, видим... можно ожидать? Нет, я думаю, что что касается Харькова, сюда вряд ли пойдут, потому что да, нас с ну, из а России. А рынок Паркошова, другие ездят, да Нет, я, я боюсь, что будет ситуация немного в другом плане. У Путина сейчас большие проблемы с кадрами для Донбасса. Если мы в прошлом году, на протяжении прошлого года наблюдали, что забрасываются, ну, вы знаете, две основные категории, то есть подразделения вооруженных сил регулярных, которые заходят во время операции, а потом выводятся в основном, остаются там инструктора, советники и смотрящие, точнее, и диверсионно-разведывательные группы, ну, и не менее 60%, сейчас нынешний ДНЛ, лнр это российские наемники. Так вот, что касается наемников, на протяжении прошлого года э, сначала набирали только тех, кто служил в спецназ... ну, подразделении спецназначения, прошел э, в горячие точки. Потом брали уже всех, кто хотя бы имеет какой-то опыт военнослужбы. С начала этого года мы фиксировали вот целых э, тактических групп которые сформированы из людей, вообще не имеющего опыта военной службы. Ресурс заканчивается. Да. Поэтому вот как раз местистированные языки это.. Материота. Да, да, Кушечное мясо, которое не исключено массово направиться на Вполне может быть. Я прошу прощения, да. Спасибо вам. Вам спасибо